Дорогие друзья из солнечной Алании, сегодня стоит просто потрясающая погода, и у меня для вас хорошая новость. Мы переехали в центр ЛАНИ, наш офис переехал, поэтому теперь каждый день я буду радовать вас своими видео и снимать больше о повседневной жизни в ЛАНИ, о покупках, ну в общем, о всем том самом интересном, что происходит в городе. Сегодня мы пришли в традиционный турецкий ресторан, который называется Лаканта. Ну, грубо говоря, столовая. Поэтому сегодня покажу вам, как выглядит столовая, что там подают, какие там цены. Кстати, в Алании очень много таких мест, поэтому когда вы приезжаете, обязательно кушайте в столовку. Ресторан, в который мы пришли, находится на пятничном рынке, вот на такой вот улочке, среди других магазинов. Называется ресторан «Мемет Уста», ну обычный, традиционный, турецкий даже не ресторан, а столовая. Посмотрите, сколько в ресторане народу. Мы пришли, нам даже не было ни одного свободного места. Сейчас время обеда. Пришли школьники, различные работники, пришли обедать в этот ресторан. Вот таким вот образом подают турецкий чай. Здесь можно купить традиционные турецкие блюда. Нам уже принесли наш суп. на Этот суп называется гюлюклу. Это традиционный аланийский суп. Традиционный суп для Алани, называется Гюлюклу Чорба. Сейчас вам покажу, что происходит внутри. Посмотрите, полный аншлаг. Таким вот образом подают турецкий чай. И вот так вот выглядит сама кухня. Очень-очень много разных блюд. Эти блюда всегда свежие, их готовят каждый день. фрукты, овощи. И кухня выглядит вот таким вот образом. Здесь все это дело готовят. А вот и хозяин. Сед ⁇ тся Ага. А вам сед ⁇ тся... Да, это добилирница из Херкеса, из ресторана? Ага. Наталья Меховарсис, да? Это был хозяин ресторана, он приглашает всех сюда и он сказал, что у них есть различные блюда. Как вы видите, вот такие вот традиционные, которые можно кушать каждый день. Но также есть, конечно же, мясные блюда, кофты, донер и так далее. Вот так вот, друзья, выглядит ресторан в обеденное время куча народу ну и сейчас мы тоже очень проголодались сейчас идем кушать, попробуем вкусный суп и... еще расскажу вам немного о ценах, вот эти вот мясные блюда например, вот это вот, вот это вот и вот это вот, стоят 9 лир. вегетарианские блюда вот эти вот три блюда стоят семь лир. и рис, по-моему, рис макароны и булгур стоят 5 лир еще здесь есть супы супы наверное где супы супы я не вижу но ну, в общем супы начинаются от 7 лир суп который мы взяли глюколь черба, стоит 8 лир Сегодня мы кушаем традиционный аланийский суп, который называется белют лучов. Байкан уже говорит про него. Каким образом едят супы в Турции? Все супы подаются вот в таких вот интересных тарелочках. Сначала мы выдавливаем лимон. Для тех, кто любит поострее, еще подают. Еще подают вот такой вот красный перец, его можно также добавить в суп, я его чуть-чуть добавлю, но я не очень люблю, но если вы любите остренькое, еще подают вот такой вот перчик, очень острый перчик, супом также вам подадут вот такой вот салат и, и хлеб. Этот суп не мой самый любимый, я больше всего люблю из чечевицы, но сегодня мы проголодались и решили попробовать взять этот суп. Сейчас попробуем. М -м, с лимонным соком просто, просто невероятно вкусно. Всем, кто кушает, друзья, приятного аппетита. Покажу вам еще цены в меню. Здесь есть турецкий завтрак, который стоит 12 лир. Супы от 7 лир. Салаты 7, 8, 12 лир. 1 лира 15 рублей умножайте на 15. Донары 12 лир, 17 лир, 20 лир. Кефты от 17 лир. Чай, кофе, напитки, свежий сок, стейки. Нет цен на стейки. Ну, в общем, друзья, цены достаточно демократичны. Здесь всегда вкусно. И всегда свежая свежая еда готовится каждый день, поэтому, когда бываете в Алании, обязательно приходите именно в такие рестораны. А еще после обеда можно взять гвоздику от запаха изо рта и пожевать. В общем, сейчас я тоже попробую. Бирта на А, нужно одну штучку. Говорит, что будет о Остая гвоздика. Общем, чтобы не было запаха изо рта, уже гвоздику. А мы он чай приготовишь. А, еще, да, конечно, ее можно в чай использовать. Вот так вот, друзья, выглядит традиционный ресторан или столовая. Мы уже покушали, довольны. Сейчас идем в офис. Как я вам уже говорила, мы переехали в этом и прелесть быть в центре. Кстати, сегодня я еще, знаете, что обнаружила? Мастерскую, где портной шьет кожаные вещи из кожи, которые вы можете сами выбрать, и шьет их всего за 100 долларов. Представляете, вы можете прийти сшить куртку по собственной фигуре из цвета кожи, которая вам нравится, всего за 100 долларов. Об этом я вам расскажу в следующем. Видео, ну или через несколько видео ну а сейчас давайте посмотрим что же происходит на улице ну и если говорить э, подводить итог по ресторану то обед нам вышел 18 лир на двоих э, в пределах 20 лир в общем очень плотно можно и вкусно покушать Но сейчас переворачиваю камеру и смотрим что происходит в центре а в центре у нас спокойно мы находимся около пятничного рынка Народ кушает Кто-то тут пьет чай И отынивает от работы ну, В общем, мужики пьют чай И курят Ну, а сейчас Покажу вам Немножко, что происходит На пятничном рынке Когда нет пятничного рынка Здесь парковка, и, кстати, друзья, скоро здесь будут реставрировать эту площадь. И вот вместо вот этого старого некрасивого здания и вот это вот здание является свадебным салоном Валани, это все сносят, и здесь будут реставрировать площадь. ну, в общем, все перестраивать, построить новое здание, сделают озеленение и больше здесь. Не будет вот этой вот парковки в центре города мы с нетерпением ждем ждем когда же это случится ой испугалась я вот этого дядечку посмотри мне показал что он настоящий ну а здесь продают различную одежду носки куртки кстати в этих магазинчиках тоже недешево в них покупают турецкие модницы вещи здесь видите портной портному нам тоже нужно будет сходить обязательно мужской и женский портной узнать как они работают также здесь есть небольшой маркет ну, в общем в Алане у нас тепло красиво вкусно и и очень очень хорошо очень много здесь конечно в центре всего интересного чего я и сама не видела Здесь продают нижнее белье, но, ну, в общем, кто был на пятничном рынке, тот знает. В этом же здании находится у нас офис. Ну и, конечно же, рядом знаменитый магазин GreenBody, где продаются натуральные масла, мыло и, э, что еще, массажные масла. В общем, магазин с натуральными, с натуральными товарами. По нему мы сделаем обзор тоже чуть позже. Здесь у нас уже начинается вещевой рынок, где продаются сумки, футболки, кожа. В общем, много вещей. Продается э, золото, серебро, ювелирка. Вот так вот каждый день от пыли очищают все... Э, Товары полотенца 4 евро. Обзор по этому рынку я сделаю тоже в одном из. Видео. Ну а сегодня у нас был обзор про ресторан. Я думаю, что по ценам в ресторане и э, где находятся эти рестораны, э, вы более или менее м, поняли. Мы всегда ходим в такие рестораны, поэтому вы тоже приходите. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего. Конечно же, пишите комментарии. Как я уже сказала, каждый день теперь я буду выкладывать много разных и интересных видео. Всем всего хорошего и пока-пока!